Всем привет, и всем здравствуйте, в этом ролике я покажу вам позиции, с которых вы сможете дать стопроцентный то есть гарантированный фраг. Конечно же у этого есть много тонкостей, то что на десятых лавах это, это скорее всего чекается, то что если вы будете занимать эти позиции каждый раунд, то скорее всего вас будут чекать. И в принципе существует маленькая вероятность, что залетит вам шальная пуля и все-таки вы не сможете убить. Грубо говоря я расположил эти позиции в топе, то есть чем дальше мы будем продвигаться, тем больше шанс у вас на убийство. И в последней позиции он почти вот прям 9999999 Сразу говорю, это топ строил лично я, лично на своем опыте за 2500 часов КС. И за просмотренные демки, стримы и матчи киберспортивных игроков я увидел достаточно много и могу сказать, что все эти позиции будут работать в ММ. Но вот если вы играете где-нибудь на калашах, там, на лемах, может быть, и разочек-другой занять эту позицию за половину, почему бы и нет? Потому что очень велика вероятность, что вас там не убьют. Что, что-то я заговорился, вроде бы сказал все, что нужно, начинаем наше видео. Итак, на что подкрывает позиция на паласах? которой мы будем встречать людей, которые будут подниматься на Тетрис. Но, занимая эту позицию, вы должны понимать, что если вы уберетесь в самый угол, то вас будет видно с Тетриса, а вы не будете видеть человека, который залезет в самый угол на Тетрисе. Следовательно, нам нужно подойти ближе к лестнице, тогда нас не заметят, а мы получим отличный угол и будем встречать в спину тех, кто будет пытаться пройти на стейрс с Тетрисом. Не отходя от кассы, мы можем занять другой угол и уже начать принимать людей, выходящих из палоса. У вас и так большой шанс убить человека, который будет пропрыгивать в этот угол, но если у вас еще будет тиммейт, который будет стоять в джангле на стерсе, то шанс убить человека, который будет там стоять максимально высок. Третья на сегодня позиция это сэндвич, и мы будем ловить человека, который будет проходить в дефолт, ну либо того, кто будет прыгать на нас. Сразу хочу сказать, что эту позицию лучше занимать поздними таймингами, потому что если вы побежите туда сразу с респы, то вас могут заметить люди, которые будут стоять в яме и выжечь молотом. Но если вы заняли эту позицию, никто про вас не знает, и по поздним таймингам начинается раскидка, то вам осталось только не обосраться и сорвать ваш джекпот. Ну а мы переходим к следующей позиции, это нычка, и с ней такие же правила, как и с сэндвичем. Занимать лучше по позднему таймингу, пропускать людей в плент, и позже убивать их в спину. На поздних таймингах, если идет раскидка, и выходят люди, и выходит человек с пался, но не смотрит на вас, а смотрит там на котель и на джангл, то 99,9% что вы сможете собрать свой куш. Мы переходим к пятой позиции, это позиция под палосами, Но для того, чтобы там дать гарантированный фраг, нам нужно выучить одну флешку и кидать ее так, как показано на ролике. Упереться в угол, навестись на пересечение вот этой палки каменного блока, кинуть ее с помощью команды Jump Throw. Я надеюсь, но у вас есть, если нет, посмотрите мой ролик с полезными биндами. И после того, как бросили флешку, сразу же выходим и пикаем чеф, который стоит либо на Тетрисе, либо на выходе из ямы. И вы должны понимать, что эту флешку вы должны кидать тогда, когда услышите выход, а не просто так в рандомный момент. Также вы должны учесть что человек может выйти на шифте и ну как бы убить вас если вы будете стоять все время с флешкой в руках и никто вас не будет прикрывать ну это просто на будущее мало ли Ну а мы переносимся на план Б, а конкретно на подсадку. Эту позицию я вам советую занимать, если вы знаете, что противники часто выходят на Б поздними таймингами и пытаются поставить в дефолте. Эта позиция подойдет как-никак лучше, вы будете убивать того человека, который начнет ставить бомбу. Мы переходим к предпоследней позиции на сегодня, а именно позиция на бунче на калитке. Эта позиция, в принципе, как и все предыдущие и последующие, раши против слоу выхода, потому что если вас будут рашить, эта позиция схавает все флешки, чело выпрыгнут и просто толпой вас убит, потому что вам некуда отходить. Если же ваши оппоненты будут выходить медленно, а еще и положат туда смог на бенч, то тогда ваш час пробил, вы должны убивать всех в спину, потому что навряд ли вас там будут ожидать, будут ждать кичен и шорт про вас. Буду думать в последнюю очередь. Ну и последняя позиция на сегодня, О, как же я обожаю, это позиция на горшке. Просто 99% игроков, которые будут играть против вас в ММ, будут выходить к вам боком. А если у вас там есть тип в китчене или на шарте, то вообще забейте. Также, если вы слышите, как идет выход и понимаете примерно по таймингам, что люди чекают плент, то вы сами можете открыться и забрать всех в ухо. Эту позицию я рекомендую вам занимать чуть ли не каждый раунд, если ваши соперники редко ходят на Б. Ну в общем и целом это все позиции на сегодня сразу говорю что этот ролик исключительно мой опыт потому что я достаточно часто сам играю на таких позициях и вот очень очень часто я вижу как люди выходят несмотря на меня не чека меня и типа 99 процентов раз я их убиваю но нужно уточнить еще раз повторюсь что это работает в ММ, если против вас играет какой-нибудь гений 10-го то навряд ли это сработает. Или если против вас играет хорошо обученная Тима, которая понимает, что делает, то вам может прилететь молотов на одну из этих позиций. В общем-то ролик заканчивается, я надеюсь, что вы действительно будете использовать эти позиции, и они вам будут приносить фрикилы. Благодарю всех за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, все такое, всем пока, остальным, до свидания.